Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас». Это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Давайте начнем с, с серии ботаник. У меня закончился вот такой шампунь. Это у нас «Клеверогранат. Яркость и шелковистость». Артикул 8745. И мне, девчонки, он утяжелял волосы, так же, как и бальзам из этой линейки. Н не подошли, волосы быстрее жирнились и так далее. Поэтому я для себя решила, теперь, что если буду брать средства «Ботаника», то это будет а, шампунь а, «Баланс и свежесть». Вот такой. Он у меня еще не закончился, да. Вот он мне подходит. Волосы дольше остаются чистыми, свежими. Это мое. А шампунь девчонки подбираем по типу кожи головы. Если у вас жжены волосы, но волосы жирнятся у корней, значит мы берем шампунь для жирных волос. А бальзам уже берем для сухих. Я вам уже не раз объясняла. Надеюсь, кто-то пользуется этим лайфхаком и тогда волосы действительно будут дольше оставаться свежими, и чистыми. Закончился вот такой гель для душа "Ботаника" глубокое питание блепиха и календула, девчонки, он классный. 87.57 его артикул и покорил меня за облепихи просто он такой прям такой какой он должен быть облепиха нехимозная классная аромат жутко насыщен он конечно не остается на теле вообще в Фаберлик мало продуктов которые одушка которых остается на теле да. но во время принятия души это просто какой-то кайф для тех кто любит облепиху это просто блаженство я буду однозначно повторять покупку понравился огонь закончился кондиционер это новинка прошлого каталога два в одном ароматерапия арома арома перлс Орхидея и Кашемир. 30 стирок. Артикул его 118.50. Мне понравилось, как он пахнет. Мне понравился аромат от белья. Он держится действительно очень долго. Просто потрясающий аромат. Цветочный, интересный, с парфюмерной какой-то красивой, вкусной отдушкой. Мне очень, девчонки, нравится, как пахло бельем. Из этой линейки мне не очень понравился сиреневый. Я не помню, с чем он у нас, девчонки, был с по-моему, потому что там какой-то прям шипор в нос бьет. А вот этот, да. Что хочу сказать про качество кондиционера. Старые кондиционеры в предыдущей версии делали белье более мягким для меня однозначно. Потому что после этого я заказала на сайте кондиционер в старой версии, не в обновленной, который у нас практически без адушек, да, там ее нет практически. В каталогах уже этих кондиционеров нет, но на сайте был один, и мне захотелось взять именно его и протестировать по мягкости белье, как себя ведет, да, по сравнению с новыми. И э, ухватила я один, тоже с розовой этикеткой, он у меня еще есть, скоро кончится. Они были лучше. Белье было мягче, девчонки. И вот я им сейчас стираю гораздо мягче белье, чем от этих кондиционеров. Поэтому вот такое у меня сложилось мнение. Зря, конечно, выводит их из каталога старый. Я выбрала их. Подушки вот эти мне нравятся больше, потому что я люблю, когда пахнет от белья. А по свойствам старое исполнение. Несколько да. продуктов покажу из линейки Faberlic Expert Farm. Первый это мус для интимной гигиены. Артикул его 2068. Единственное, что мне понравилось в этом муссе, это то, что у него есть дозатор. Очень удобный дозатор, который выдает за один раз необходимое количество средств. Одушка такая же, как у геля, девчонки. Это, знаете, такой запах чистоты с легкой парфюмерной композицией. Вот такая тут система. То есть не обязательно встряхивать флакон перед использованием. Он сразу уже автоматически выдает вспененную жидкость. Она прозрачная здесь. Что могу сказать по средству, девчонки? Мне не понравилось, я покупать больше не буду. Мне гораздо больше нравится гель. Ну, гелевая текстура, да, второй продукт в этой линейке. От муса у меня было раздражение, жуткая сухость, хотя здесь написано, что гипоаллергенно. Поэтому нет, я не куплю, девчонки, больше мусс мне не понравилось. Еще нет. один бальзам «Гладкие пяточки» мелькает у меня уже в каждом обзоре и в каждом заказе, девчонки, закончился. Артикул его 116.61. Это восхитительный продукт для тех, у кого сухие ноги, сухие руки – Сейчас я из него что-нибудь выдавлю. У меня всегда парочка стоит в запасе. Но это такая белесая, девчонки, консистенция полупрозрачная и крайне питательная. Здесь 30% глицерина. И он очень круто справляется с увлажнением, с защитой рук ваших ног от влаги. Да? Это для меня на данный момент лучший крем для рук. Это раз. И лучший крем для ног, который я когда-либо пробовала, это два. Кто не пробовал, очень рекомендую. Часто бывает на распродажах по цене 99 рублей. Разогревающая маска против выпадения волос. Беру, девчонки, не первый раз, мне очень нравится. Артикул ее 8349. Она действительно разогревает и, помимо всего прочего, обладает классными ухаживающими свойствами. То есть этой маски достаточно, больше не нужны никакие бальзамы и маски после помывки волос. Я ее применяю именно после помывки волос, на мокрые волосы, распределяю эту масочку, уделяю особенное внимание корням, щеточкой даже могу пройтись еще помассажировать, и все, и хожу так до тех пор, пока не перестает жечь. Это где-то минут 20-25. Потом смываю волосы после нее прекрасные, мягкие, лоснящиеся, вообще замечательные. Поэтому она работает и активизирует наши фолликулы, улучшая кровоток и ухаживает за волосами. Люблю, буду повторять. Вообще закончились вот такие две детские зубные пасты девчонки. Одна из них из серии Кошка Малина 6+. Малина, Манго, Манго, Манго, Кошка Манго у нас здесь. Артикул ее 2442. Она классная, у нее Нереально крутой действительно аромат манго. Чистить зубки и одно блаженство. Мне нравятся детские пасты Фаберлик. Они здорово очищают и мать, справляются с зубным налетом. Я уже много раз вам говорила, что к ним никаких нареканий у меня вообще нет. И второй продукт из накид с линейки 3 плюс это зеленое яблочко. классная зубная паста. Она сама розового цвета вот такого пахнет яблочком освежающим таким артикул 2358 тоже супер что это что это ну не знаю мне как-то рука всегда лежит к технокидс но на что скидка бывает эту пасту как говорится берем по 69 рублей они тоже на скидочках бывают и это копейки а со своей задачей паста справляется просто на ура закончился с... вот такой вот мус с энзимами из линейки faberlic эксперт которая у нас с кислотами это очищающий мус для лица с энзимами а, цена у него девчонки не бюджетная а, и а, флакончик маленький здесь по моему 75 миллилитров артикул 1219 я применяла этот мусс в процессе очищения кожи после мицеллярной воды до да, очищала им лицо мусс девчонки хороший действительно хороший достойный очищает лицо не пересушивая его возможно только будет пересушивать обладательницам сухой кожи раздражение на моем лице никаких не вызвал с функцией очищения справляется на ура, поэтому почему бы нет. Цена, мне кажется, завышена, потому что аналогичные мусы можно найти у других производителей дешевле. А, но когда бывают скидки или когда компания разрешает нам брать продукты по купонам, я советую к этому средству присмотреться. Пенится, кстати, не очень, девчонки, хорошо. Вот здесь тоже вспенивающая такая, как сказать, конструкция, да, взбалтывать его тоже не обязательно. Пенится не очень хорошо, то есть но ну, я пользовалась муссами других компаний, они выдают обильную пену за одно нажатие, здесь нет такого, она какая-то такая, знаете, рыхленькая. Поэтому я, скорее всего, брать больше не буду, потому что знаю аналогичные муссы гораздо дешевле, где можно купить, которые ничуть не хуже справляются с задачей. А так неплохой, можно попробовать один раз и сделать для себя вывод. Закончился дезодорант антипреспирант, 48 часов защиты, морской бриз, артикул его 2351, душка классная, свеженький такой аромат легенький действительно морской мне нравятся девчонки эти дезодоранты они у нас без спирта а, ухаживают за кожей то есть никаких раздражений сухости не вызывают да шариковый дезодорант долго сохнет да есть этот момент я не жду когда он сохнет я одеваюсь и не на надежде никаких белых пятен не остается и с функцией защиты справляется не на 48 часов конечно но на день мне его девчонки хватает засохла у меня подводка stay on. Вот так она выглядит, очень удобный формат подводки, просто безумно удобный, потому что кончик достаточно твердый, круто прорисовывать стрелку, мне кажется, даже новичок справится. Артикул подводки, девчонки, к сожалению, не подскажу, но упаковки его нет, если и был, то куда-то делся. Ну, вы без труда ее найдете, стей он. Да, она понравилась мне, ее почему-то у нас в каталогах в последних я не вижу только одна жидкая подводка, которая, вот, по-моему, галактика, цена галактика, что-то типа того. Но я не хочу ее брать, потому что, мне кажется, там очень длинный наконечник, кисточка, которая, ну, придется повозиться. Не люблю я такие продукты. Вот это понравилось. Девочки писали, что она быстро у них сохнет. У меня, девчонки, она прослужила почти два месяца. Два месяца и начала подсыхать, стало уже неудобно долго прорисовывать, поэтому, естественно, отправляю ее в утиль. Покупку, покупку повторять буду. Понравилось. Подводка классная, очень удобная. И... Еще один важный момент, она мега стойкая. На моем жирном веке, скажем так, да, я не припудриваю ничего. Наношу тени подводку. Все, никакой базы. Но ну, базой служит крем дневной у меня, да. Никуда она в течение суток с глаз не девается. Она как была у вас на глазах, так и остается. Не осыпается, не трескается, не отпечатывается. Поэтому вот этой подводки я прям вот 10 из 10 ставлю однозначно. закончилась девчонки, вот такое жидкое мыло новинка тоже прошлого каталога это витамания Арбуз и дыня. Артикул его 2551. Вы знаете, хорошее мыло. Даже не могу сказать, что она мне руки пересушила. Стояла на кухне. Аромат арбузно-дынной жвачки, знаете, орбит такой был, не знаю, может быть и сейчас есть. Вот именно такой здесь аромат. Классно, вообще классно, никаких нареканий к мылу нету, поэтому почему бы нет. Потестировала, но не знаю, буду ли покупать больше, сейчас как-то вот Мыло-лакрем на кухне у меня более гармонично и смотрится, и по аромату нравится, и для ручек тоже как-то мягкость гораздо больше от него, чем вот, нежели от витамании. Так как, девчонки, взяла себе коричневую тушь, то вот эту уже тушь из линейки Глантим отправляю в утиль. Артикул я тоже вам, наверное, нет, скажу, девчонки, 5248. Это крутая удлиняющая тушь из линейки Глантим с силиконовой щеточкой. Вот как она выглядит. Здесь еще, в принципе, много туши, можно было бы краситься и краситься, но где-то через два месяца она, наверное, внутри флакончика начинает немножко подсыхать и на кисточке уже вылезает вот такими вот частичками, которые могут ну, не очень красиво смотреться на ваших ресницах. Придется долго повозиться, чтобы все это было более-менее равномерно и достойно. Поэтому два каталога, это даже не два месяца получается, да, а месяцы и три недели где-то вот так я пользуюсь вот этой тушью, и выбрасываю. Для меня это сейчас лучшая тушь «Фаберлик», потому что она делает нереально крутой эффект накладных ресниц, увеличивает их за счет в составе какого-то там особенного геля, да, и прям хлопа ресницами взлетает. Она действительно крутая, но вот два каталога, и все, и хватит. Дальше уже не вижу смысла с ней возиться. Два месяца для тушь, мне кажется, это классный срок. Три раза я уже или четыре ее брала. Сейчас повторять не стала, потому что взяла тушь коричневую. Мы ее с вами тестировали во влоге. Не знаю, какое видео выйдет первым, девчонки. Но вот сейчас она у меня, вот эта мискирл коричневая на глазках. И мне тоже безумно нравится. Это тушь всегда была Фаберлик хорошей. С момента ее оранжевого флакона до нынешнего мискирл. Потом она у нас в ребере была, но суть не меняется, тем не менее. Поэтому вот так, тушь классная и та, и та. поэтому повторять однозначно. Последний Хорошо. продукт, который покажу, это крем Океаном. он у меня так в коробочке и стоял, мне так нравилось, девчонки. Артикул его 0940, это пробуждающий крем, и он вроде как дневной. И я, девчонки, на день мне он не понравился, потому что быстро жирнилась кожа. А я применяла его на ночь. Стеклянная очень тяжелая баночка, в комплекте вот такая лопаточка. Добила его до конца, прям уже все до предела. Белесая такая текстура, легкая, достаточно кожу не утяжеляет, поры не забивает. На утро после применения этого крема лицо такое свеженькое. Если применять на день, оно тоже выравнивает, он крем выравнивает тон, лицо становится более свежим. Это есть, да. Чудес никаких девчонки от пробуждающего крема не заметила. Я его сравнивала уже с маской ночной от Викет. Очень похожее действие на самом деле. Поэтому я за 1000 рублей, даже если будет какая-то скидка за 700 рублей я его брать не буду девчонки нет потому что чудес действительно никаких не увидела слышала девчонки очень хвалят сыворотку из этой линейки эликсир точнее но вот по поводу пробуждающего крема у меня сложилось такое мнение что вот за тысячу рублей ну нет нет нет еще раз нет есть средства гораздо круче работающие и подешевле но он хороший он действительно хороший просто мне кажется он должен девчонки стоить подешевле хотите подобное средство берите ночную маску в викенд она до 500 рублей точно то есть она в два раза дешевле это однозначно а можно ее еще за 300 чем-то взять на скидках и будет такой же эффект поэтому повторять не буду девочки ну вот и все мои хорошие если вам понравилось видео и было для вас полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал задавайте свои вопросы если что-то понятно или они у вас просто есть с радостью на них всегда отвечаю на этом прощаюсь с вами до следующих видео всем пока пока люблю целую берегите себя